Ко мне вышла женщина-воспитательница с ребенком на руках. Mm -hmm. Мальчик больной. И она говорит, а вы знаете, вот теперь этого мальчика не заберут родителей из Америки. А они уже приезжали, его смотрели. А по вашему закону получится. Решение ГКЧП СССР. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Я в соответствии со своими обязательствами заявляю о своем выходе из КПСС. Это проект коммерсанта «30 лет без СССР». Я, Виктор Лошак, сегодняшний наш гость, Владимир Васильев, советник президента Российской Федерации, в прошлом руководитель Дагестана, вице-спикер Государственной Думы, генерал-полковник милиции. А вы когда поняли, что СССР заканчивается? Вы знаете, я это не понял, я очень долго не понял, и много лет спустя и я чувствовал и во мне, что еще что-то остается, и в тех, с кем я встречался, и в процессах, которые происходили, тоже. Вы работали в БХСС да. в советское время. Немногие сейчас даже знают, как расшифровывается эта аббревиатура «Борьба с хищением социалистической собственности». Как через призму работы в БХСС было видно вот ее состояние советской экономики, советского сервиса? Знаете, была видна, например, была статья такая как спекуляция. Я из Баумского района, в котором проработал, по-моему, 12 лет. От следователя до начальника БХС дошел, был самым молодым начальником БХС в Москве и был приглашен на работу в, на 38, Причем в отдел по борьбе с Вот тогда я многое понял. Был огромный дефицит. И особенно на такие товары, которые привозились за рубежа. От отжевательной резинки до костюмов спортивного, уж не говоря о туфлях, там, ботинках, куртках и прочее. – Да было все, все было дефицитное И люди все стояли. Было такое понятие – не купил, а достал. Вот эти анекдоты и рассказы про задний проход, товаровед и прочее – это правда. Но с этим боролись. не боролись вот такими методами. Меня просто шокировал один житейский случай, когда у нас в Первомайском районе возле Березки, значит, на Первомайской, женщина, приехавшая из одной из областей, стояла долго в очереди. До этого она купила чеки, переплатив один к двум. Помните, вот мало кто знает, были чеки ВПТ, да, были другие, но мы говорим, что На валюту нельзя да, было покупать, да, но да, можно было на покупать чеки, на чеки, да, да, которые но это тоже не было валютой, но все равно это было нарушения порядка. Mm -hmm. Так вот, она купила эти чеки, переплатив один-двум. Потом на эти чеки хотела купить, вы это меня поймете, молодежь нет. Тогда были югославские сапоги на манке, и за ними все московские модницы ломились. И вот она хотела купить себе такие сапоги. Но к тому моменту, когда она подошла, ее размера уже не было. Она купила другой размер, понимая, что она его может продать mm -hmm. тем, кто стоит в конце очереди по той цене, которую все понимали. Рыночный. И вот она эти сапоги продала, ее задержали, в ее действиях был состав преступления, скупка цели нажива. она не отрицала этого, да? она купила, потому что не подходила по размеру, чтобы продать, состав налицо, она повесилась на колготках. Вот это был такой сильный урок. – Вы были одним из руководителей, может быть, самой громкой операции, которую провела московская милиция и КГБ. — Это дело Елисеевского гастронома. — Я не имел чести в этом работать, это провело в КГБ, но мы тогда действительно провели. Ведь была не одна операция, это было уникальное состояние. Когда пришел Андропов, министром стал Федорчук, до наступили непростые времена. Я получил партийные взыскания, был на грани исключений из партии за некие такие невзвешенные рассказы. Тогда, если помните, была борьба с алкоголизмом. Конечно. И спекуляция подняла эту из запредельных высот. У каждого винного магазина, который имел право торговать алкоголем, куда его давали, ограниченное количество. устраивались огромные очереди. И вот мне пришло в голову, тогда я дал это вашему коллеге Муладжанову, по-моему, «Московской правде» интервью, за которое мне дали хорошо по шапке потом. Старые большевики требовали моего исключения партии. Я предложил просто эти, по простоте вот своей… — За это вам взыскание партии не дали? А, не дали дали с другой. Так вот, за это хотели исключить. Значит, э, за то, что я предложил вот. Э количество алкоголя, который есть в Москве, uh -huh. его быстро продавать в течение нескольких часов в нескольких магазинах. Мы бы это контролировали, люди бы все получали. Но тогда бы не было состояния дефицита. того, что это есть. Да. И не для дефицита, а для того, чтобы люди видели, что это есть. Мне нельзя uh -huh. сказать, что у нас нет. Вот мы так дожили до того, чтобы алкоголь перестали продавать. Мы что на свадьбе, ящиками, по этим по талончикам. Это uh -huh. даже было что-то вот такое, вот, к сожалению. Но это было. Вот. — Сегодня и... даже трудно представить, что да, алкоголь продавали потолок. Вот я говорю, вот молодежь неплохо бы это иногда воспринимать. — Вот Андропов и Щелоков. Андропов ведь начал с того, что убрал Щелокова. — знаете, а... не хочу личные отношения касаться, потому что Щелоков немало сделал хорошего, mm -hmm. и не мне его судить. А по поводу того, что делал Юрий Владимирович, тогда вот просто, знаете, мы, мы, почувствовали, мы почувствовали зло. И мы почувствовали, что мы с ним боремся. И если раньше были такие времена, когда сращивалось, что самое страшное, зло и борцы со злом, то здесь прошел водораздел. И я помню, это было шоком для кого-то, но были уволены сотрудники, которые были на дне рождения одного из директоров мебельных магазинов. Потому что этот директор магазина получал югославские гарнитуры. А, нет, то есть это и есть сращивание. Да. Считалось. И он их продавал, ну, понятно, не в порядке обычные. очереди. и это было уже вот просто компрометирующим фактом. Это была такая мощная стря... стря... стряска и сильная прививка. Знаете, в ковида как... меня... тогда уже. Что меня поразило? Коррупция. В истории Щелокова? Один факт. О нем писала литературная газета. Щелка, видимо, еще любил свою жену. И каждый день, каждый рабочий день ей посылался букет цветов. В отчетах, финансовых отчетах МВД он, он проходил как букет к Мавзолею Ленина. И в этом был, был такой Знаешь, советский цинизм цинизм. цинизм. цинизм, Вот вы сейчас коснулись простых вещей, но вот это многое очень объясняет. Тогда говорили только о плохом, к сожалению. Но так бывает. А ведь было очень много и хорошего. И я думаю, что если бы Юрий Владимирович поработал дольше, то страна бы могла быть другой, и вот время это показывает. Вот эта работа, о которой вы сейчас так пунктируем совершенно рассказали, она помогла вам в тот момент, когда вы боролись вместе с правительством Примакова или по его пап по поручению Евгения Максимовича, наводили порядок на алкогольном рынке, на котором, да. казалось бы, невозможно навести вообще да. никакой порядок. Что удивительно навели на время пока бы как это удалось вообще Ну, это же была такая махновщина полная вот, вы знаете да? тогда была вот тоже ситуация что вот уж тот период кстати помните в советское время алкоголь не как свои, Старались оградить людей от алкоголя. Да. А это наступил период, когда алкоголем залили людей. И вот в этих условиях люди слепли и травились свадьбами, поминками. Я уж извините, так говорю, но все, кто приходил, все да. вот травились. Это были массовые травления. И поставлена была задача. С этим То есть, шла не об экономике, да. а жизнь людей. Ну вот та работа, которая была проведена, вы очень четко все говорите, мне легко очень с вами разговаривать. когда мне была поставлена эта задача. — Вот анализ всего алкогольного рынка показал, что, допустим, на заводе «Кристалл», знаем да, его московский, алкоголь, водку производили. Вот водка, ее себестоимость была себестоимость была выше, чем цена водки из Осетии или из Кабардино-Балкарии, которая была привезена на Камчатку и там продавалась на рынке. Вот их себестоимость была ниже, чем это. Понимаете, да? То есть, здесь ничего рыночного, ничего экономического не было. Это был чистой воды бандитизм. и Чистейшей воды преступность. Что делалось? Значит, с одной стороны, тогда помните, Николаев боролся в погран погранвойсках. Да, да, да. Вот оттуда, значит, пошел поток значит, через поте сухогрузы пошли, которые были загружены пластиковыми бочками. Вы, наверное, помните, все садоводы их стали использовать под Москвой в то время. Пластиковые бочки, вдумайтесь, со спиртом. Спирт был э, техническим, это топливо, по сути, было, которое вырабатывали в то время из кактуса, из чего-то еще в Латинской Америке. Была такая пора, когда значит, с производителями углеводородов боролись, конкурировали таким, таким образом. И вот тогда появился этот спирт, роял, и все-все-все. Да, это, это ужасная была вещь. Этот спирт мы даже его анализировать не могли. Мы это настолько технически были еще не способны. И помню, как сейчас мои коллеги допрашивают одного... Значит, цыганы, он был уже гражданином Соединенных Штатов Америки, вот, но ну, из России. Mm -hmm. И вот он сидит, ведет себя весьма нагло, потому что уверен, что сейчас его выпустят, потому что он завез в Прибалтике, это было значит, сухогруз, вот с этим как раз спиртом, mm -hmm. и он знал, что мы не можем определить, что это спирт, а у нас было тогда требования какие? Процент содержания сивушных масел в спирте, воды, ну понимаете, mm -hmm. о чем я говорю. А вот спирт, приготовленный из кактуса, он был чище, чем mm -hmm. наш, приготовленный из пшеницы. И наши специалисты просто говорили, что мы не можем, мы понимаем, что он не пшеничный, но не можем доказать. И вот к этому времени пришел анализ из Венгрии. И первый, кого бы закрыли, был он. И после этого мы это остановили, потому что мы начали бороться. Потом был, кстати, вот почему Евгений Максимович сыграл огромную роль. Он создал такую рабочую группу, которая разговаривалась с типашем, над этим шутили, говорит, вот министр внутренний дел, будет заниматься таким вопросом. Мы в короткий срок наверное, порядок. И у нас там декриминализация рынка произошла. И вот в своих мемуарах значит, Примаков описал эту работу. Я считаю, что это была очень хорошая работа. Вопрос спасли о... много жизней. Вопрос немножко о другом. В вашей биографии есть один, одна ткань страница. Вы 9 дней были министром внутренних дел. Почему такой короткий срок? Что это? Значит, расскажу. Да. Опять же, был такой период, когда во главе нашей страны стоял Борис Николаевич Ельцин, он сделал очень много хорошего, но было и разное. И в тот период он не управлял страной, был такой период. Mm -hmm. Надо же так было случиться, что в это время значит, Сергей Владимирович Степашин убыл в командировку, запланированную в это был в год. Это я запомнил на всю жизнь, потому что я тогда исполнял обязанности, действительно, потому что я был первым заместителем министра, уже руководителем штаба. К тому времени меня освободили от должности руководителя Рубопов, ее занял Рушаев. Я занимался штабом, поэтому я и был, Наталья В это время как раз произошел такой мятеж, захват Дома правительства в Дагестане, братьями Хачилаевыми и их сторонниками. Вот такое было время. Вот И я хорошо помню, как тогда э, у нас, э, по сути, вот была ситуация в стране, когда секретарь Совета Безопасности э, выполнял обязанности президента mm -hmm. временно. Вот он меня пригласил э, значит, и поставил задачу. Ну вот ее и решали. В стране была трагическая ситуация. Один из результатов, который в том, что вас, наверное, сегодня узнает каждый взрослый человек в этой стране, это событие на Дубровке, где вы были одним из руководителем антитеррористического штаба. Там погибло 130 заложников. И вопрос, как мне кажется, для граждан нашей страны, он повис в воздухе, что важнее, спасти жизнь людей-заложников или показать террористам, что они обречены в любом случае на смерть. Знаете, это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос, особенно когда я потом встречался с родственниками. Прошел год-два, или вот где-то после этого. Это очень сложный вопрос. И он сегодня для меня не такой простой. Но вот руководители, наверное, тем отличаются от просто граждан, что они должны принимать решение. Соизмеримые, с последствиями. Дело в том, что террористы распоясались. До этого были еще целый ряд захватов. Это Помните, конечно. Виктор Степанович, который там называл товарища Басаева, но это Вы было делали. посмешище, это просто было посмешище. Надо было остановить террор. Надо было остановить террор. И надо сказать, что тогда террор остановили. Вот там остановили. Это делалось. Такой филигранной работой спецслужб, ФСБ и всех остальных, кто были привлечены. Работа была сделана, я считаю, уникальна. Руководители министерства с многих стран приезжали и очень высоко оценили эту операцию. То, что был применен газ, то, что все уснули. Пример, у меня мой коллега, генерал, с своей супругой, полковником, были с сыном и с дочкой нет это Бандиты, их террористы разделили. Он спас сына, потому что дал ему возможность дышать через платок. Дочку не спасли. Вот просто пример. На следующий день я много чего услышал, но он пришел ко мне утром в кабинет. Мне сказали, вот пришел. Мы с ним, и, наверное, первый раз сидели и плакали, как дети. Но, но он мне сказал, я ждал, когда вы придете. И вот когда, говорит, рядом со мной встал что он упал, говорит, я понял, что вы пришли. И вот тут я сыну дал платок. Понимаете, все было продумано, кроме того, что такое огромное количество людей, которые там находились, вот представьте себе, там изучили конструкцию, все было понятно, если бы там вот те взрывные устройства, которые были, взорвали, все было бы вот просто сплющено, все, и здесь приходилось ходить с риском, да, это раньше не бывает, так не бывает просто. И вот решение было правильно, абсолютно убежден. Но дальше что произошло? Когда стали выносить, я помню, как Шойгу унес сам лично на руках человека выносил, мы стали их располагать. Там же помните, а кто мог ее продумать. Вы вспомните: вот сейчас, кто там был, помнит. Там же улочки не такие большие. И там стояли машины: те, кто приехал на концерт, Те, кто жил там, да. И там была одна как всегда, вот в Лени, По ней шли скорая помощь. Что такое скорую помощь? можно кого? Одного положить. Это клали, сидя. А им нужна была вентиляция легких. Надо было дышать. Вот как этот значит генерал своему сыну. Дышать чистым воздухом. И вот это время было утрачено, конечно. Упущено, на мой взгляд. Вот отсюда и такие потери. Потому что я сейчас помню. И мне это мой грех. Мне его припоминают везде и вся. Я с ним я буду жить до конца. Значит, я тогда исходил из данных, которые мы получали, что не погиб ни один заложник в результате операции. И это был сказ, но потом пошла информация, я сам ходил, а мы располагали штаб, вы, наверное, помните, в доме ветеранов, там, больница для ветеранов, mm -hmm. войны, я пошел к врачу, они говорят, слушай, они умирают, я не знаю, что делать, к нам привозят, а их разводили в ближайшие во все, mm -hmm. значит, и вот, вот такая была ситуация, сложная ситуация Давайте отличаемся, Владимир Владимирович, вот ваш просто эти героические ваши три года в Дагестане. Но для всех ваших знакомых и просто для наблюдателей было это очень странным само назначение ваше. Вот как оно происходило? Ожидали ли вы этого назначения на пост руководителя Дагестана? Ну, первое. 16-й год. Значит, прошли выборы. Я избрался в Тверском домодатном округе 180-м. Значит, меня оценили мои коллеги, я стал заместителем председателя Государственной Думы, затем меня значит, избрали руководитель фракции Государственной Думы, высокая почетная должность, вот. все вроде бы состоялось, решилось, и тут вдруг вот, Владимир Владимирович приглашает на разговор. Мы с ним переговорили, но к Владимиру Владимировичу я отношусь с огромнейшим уважением, потому что я его наблюдаю вот с первых дней, и я работал у нее заместителем, и когда так сложилось, что мне пришлось уйти из системы МВД. Вот, да, в свете безопасности, да? да, то я очень признатель, Владимир Владимирович, я хотел уходить вообще из системы. И тогда помню, мне Сергей Владимирович Степаш позвонил и говорит, слушай, тебя ждет Владимир Владимирович Путин. Он тогда был руководителем аппарата Совета Безопасности. И он пригласил меня. Очень интересная была встреча. Мы до этого встречались. Но тут такой был разговор. Он мне предложил работу. И что самое интересное, он предложил управление по Северному Кавказу. В то время ага. это было самое, наверное, веселое, интересное. Но мне было это очень интересно. И я постарался сделать то, что я мог. То есть, с этой стороны я работа... с хорошо я работа... И не только с Дагестана. Mm -hmm. С Владимировичем работать всегда было очень, не скажу, что комфортно. нет, но мне это нравилось. Он ставил задачу, причем, помню, как сейчас, там были очень простые процессы во многих республиках, и не раз мне лично, говорит, выйдешь, на месте посмотри, что, звони, принимаем решение, там, где это необходимо, и каждый раз так было, и в Дагестане тоже. Так вот, когда он меня пригласил, я знал, что в это время уже несколько человек отказались от этого предложения, так, слышал, угу. ну, и я просто не мог ему сказать ничего другого и может быть это как бы вот я когда вот это вот услышал была буквально такая короткая пауза и я как раз подумал о том что может быть я действительно буду полезен там но у него появились спец... специальные для вас аргументы никаких специальных аргументов ну он знал меня я знаю его и никаких аргументов особых не было нет и, в общем-то, я согласился, и я скажу так, что я не жалею об этом. И как-то раз я был на ифтаре, есть такой, в общем, сбор во время праздников мусульман с принятием пищи, был муфтий и большое количество верующих. И тогда я муфтию сказал, говорю, что вот я скажу, вот мне кто-то говорит, тяжело вам здесь, вы вот так, вот все. Я говорю, вы знаете, а это лучшие годы моей жизни. Вот. И это действительно так, потому что очень интересная работа Потому что, но просто как говорят молодые срывает крышу от масштабов коррупции, которые там были. Почему эта коррупция какая-то массовая была? Знаете, я если можно, вот, чтобы тут понимать, как бы, да. 20 лет в прошлом году мы отвечали по уже, значит, как Дагестан был освобожден от вот этой вот террористической атаки. Дагестанцы тогда проявили в те времена. 22 20 больше да 22 лет тому назад и к ним-то шли басаевцы хатаб и прочее все это международная сволочь, извините за выражение террористическое и плюс те кто были в том числе там было немало и дагестанцев mm -hmm. вот и когда они шли в дагестан они были уверены что и там встретят встретят и поддержат дагестанцы их не поддержали не встретили не встретили их огнем и дагестан сохранил Нашу страну вы были тем человеком, который э, сломал вот эту э, многолетнюю традицию, когда скажем, власть была скажем. представлена пропорционально да, национальностями да, живущими да. в Дагестане. Да. Вы эту традицию сломали ради эффективности власти? Иначе бы ничего не получилось. Просто вот что тоже очень важно, Лайн Владимир Владимирович мне дал возможность работать. Он меня поддерживал во всем и вся. Все бы было невозможно. но представьте себе, к нам прибыло 39 прокуроров из субъектов. У нас был новый прокурор Попов, который организовал эту работу. У нас новый судья прибыл, Суворов. Мы начали серьезно работать. Мы начали работать очень серьезно и системно. Ну, достаточно сказать, что были арестованы. Вот я же посмотрел цифры в 2018-2019 году. Значит, около 60 руководителей высокого уровня. Это руководители республики. Не хочу их называть, у них есть родственники, я всех помню. Но это болезненно. Вот тогда шутили, что заседание правительства уже проводителей фортового Дагестанская. Ну, шутили по-разному и говорили, что еще хорошо и высокооплачиваемую должность, а должность мэра Махачкалы не предлагать. Потому что одного привели, потом второго. Но, кстати, потом мы провели выборы мэра Чкалы, 40 человек участвовали в выборах, 36 прошли отбор, и из трех выбирал уже парламент. И сейчас там работает выходец из Москвы, дагестанец, которого избрали вот таким образом. Но конкретный пример, что такое коррупция, вот мы сегодня с вами говорили, говорили про алкоголь, ну сейчас вот нефть на слуху, да, вот вдумайтесь в это, что может делать коррупция, когда она системная, и годами формирующиеся и проникающие везде, mm -hmm. и вся, и управляющий процесс. Вот смотрите, по перевалке нефти в 2017 году, когда я прибыл с своими коллегами, мы начали работать, у нас было так. Перевалка грузов через Махачкалинский порт – 1 миллион тонн нефти. Значит, в 2018 году уже 2 миллиона 500, а вот к 2020 году мы имели 4,2. То есть в 4 раза больше перевалка нефти выросла. А что произошло? Это такая многоходовая, очень серьезная была преступная махинация. Значит, вплоть до того, что разбавляли нефть морской водой, скомпрометировали Махачкалинский порт, угу. скомпрометировали, и нефть ушла в Азербайджан. И стало, вот, допустим, с месторождения, которое находилось и находится в 40 километрах от Мачкалы, выгоднее возить намного дальше в Баку, чем в, в Шикаго. Было подорвано доверие. А знаете, меня, вот это начали восстанавливать. убедил больше все другой ваш факт. Вот э, Коррупция убивает. Да? Как это проиллюстрировать? Вы как-то рассказывали о том, что произошло в медицине. Что да, за да. счет того, что Шприцы, победили по коррупцию, с, с, с, стенты, с стенты шприцей, да, 30% выросло стентирование. Врачи стали вот получать, и, и вот сестры. И. Потому что стенты продавались на 30% дороже. И у нас, вот я не хочу тоже перебивать Ардиологическая операция стала да, как, да, как да. результат И борьбы все с кордой. Это связано. И это благостояние сестры, врача. Вот если бы мы этого не успели сделать, то ковид бы нас накрыл с более тяжелыми условиями. Я уж там не говорю сейчас про ФОМС там очень серьезно тоже почистили. Мы там сидели на минусе, сейчас там хороший плюс. Система стала работать в интересах людей. Это вот эффект посадок, простите за выражение, с одной стороны, но не столько их, а работа на профилактику, устранение условий, чтобы люди начали испытывать положительные и оценки, и эмоции за честную работу, а не за коррупцию, потому что когда человек идет на все тяжкие, он получает огромные теневые доходы. Вот мы сейчас слышим, положу лагу субъекта, позор какой, стыд какой, да, но человек шел на это. Шел, рисковал и шел. А вы считаете, вы человек, который потратил жизнь на право, вы считаете, что у нас закон один для всех в стране? Я убежден. Иначе бы я просто, наверное, ушел бы с этой работы. Потому что очень многие люди вам скажут, что закон работает очень выборочно? – Я с ними соглашусь. Я с ним соглашусь. Но по большому счету закон работает. И я в этом много раз убеждался. И я знаю, что когда я пришел в Дагестан, очень многие тоже говорили так. Закон есть закон, а жизнь есть жизнь. Yeah. Посмотрим сейчас. Опять будет занос туда, заход сюда. Будет. Можно. Можно работать по-честному и даже нужно. Я сейчас вот попробую тем, кто будет слушать, задать вопрос. А что вы сделали для того, чтобы закон был для всех? Простой вопрос. И еще. А что вы сделали для того, чтобы в ваших действиях был закон? И ваших детей, ваших близких. Что сделали вы? Мы относимся сегодня к нашему государству, к нашему обществу, как к какому-то вот исчерпаемому сосуду справедливости, благ и прочего. Но он наполняется нами. Он наполняется нами. И насколько он наполнен, настолько мы и можем располагать этим. Вот я понимаю, что это многим не понравится. Но я этим живу то, Как я вас понимаю, а мы знакомы уже, уже, уже 25, 25 лет, да, да, уже да. я глубоко вижу, что вы человек в высшей степени моральный, глубоко уверен, вместе с тем, вот как вы живете, как человек, проголосовавший за закон Дима Яковлев. Отвечу. А вы знаете, я живу без угрызения совести. Объясню, почему. Очень серьезный, очень болезненный вопрос. Наверное, после событий на Дубровке II. Mm -hmm. Для меня, и я его чувствую, поверьте. Когда я проголосовал, я приехал в Тверь, я депутат Тверской области yeah. многие годы, и там, в Теремке, с которым я работал, депутат, и много хорошего сделал вместе с другими, ко мне вышла женщина-воспитательница с ребенком на руках. Mm -hmm.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 Значит, Кошарово – это в Вышнем Волочке детское учреждение особого типа. Для детей так и написано «серьезным нарушением психики». Там есть отделение детей, которые родились, а мозги не сформировались. Многое другое, что есть. Прошло время. Установление детей в раз увеличилось, насколько я вижу. Сейчас очереди стоят за детьми. Раньше была индустрия. Вот я потом И больных детей. Больных детей И больных совершенно неохотно установление. Это вот тоже по-разному согласен. Но есть, допустим, вот у меня был разговор. Я сейчас, к сожалению, не будучи подготовлен, не могу назвать цифры. Я буду приводить примеры. Значит, я приведу пример Роскошарова. Я когда туда приехал, говорю, мы там побывали, крыша течет, там все было очень сложно. Вот встретил меня директор в спортзале, это единственное такое приличное помещение, актовый зал разрушен. Я ехал назад и думал, денег таких вот сейчас из бюджета я не смогу получить, он уже расписан, других нет. И что сделать? А, нельзя уже оставлять. И вот я набрал телефон одного товарища, который вудомлива, там Маша работает. Он раньше ко мне обращался, я ему помогал чему-то, как обязан был, как депутат. Я ему позвонил, слушай, такая ситуация, просто прошу, если можешь, посмотри, вот, что можно сделать. Он послал туда людей, через некоторое время актный зал и там был концерт. все было. Потом посмотрели, там очень много лежачих детей было. Значит, и, э, познакомился и встретился с нашим главным педиатром областным, она оказалась удивительной женщиной. Я ей отдал свою машину, которая была закреплена в регионе. И она стала ездить постоянно, смотреть детей, делать ему колы, чего раньше не делали. Э, наша спортивная команда, у нас там есть чемпион мира по хоккею, они провели несколько таких акций, собрали деньги и мы закупили вертикализатора, который раньше не не был ректизатор это устройство, которое помогает детям, у которых с, значит, серебральный, паралич. серебральный паралич не только вот приспосабливаться к этой вот да. ситуации, но выпрямляться, меняться. Один мальчик прекрасно рисовал, и я хорошо его помню, значит, вот он существенно изменились. Условия и Больше того, стали работать с детьми психологи. И вдруг мои помощники стали там постоянно появляться. Ребята, которые рисуют на стенах, с ними провели конкурсы, они разрисовали бетонный забор, такой глухой, которым было спецучреждение, это закрыто. Пришли люди туда, стали мы ездить туда постоянно. И вот э, что произошло? Вышли волочки. Да, кстати, наш э, педиатр-психиатр э, сказал, что их нужно выводить из этого вот пространства в какой-то другой социум. Мы стали читать, я стал учиться чему-то тоже. Узнали, что это было во многих странах. Канадские хоккеисты с этими детьми ездили по, и занимались с ними. И наши стали приезжать, и байкеры. Пошел процесс. Люди потянулись к тем, кому нужна помощь. И от Но этого люди стали есть лучше, и у людей стало лучше. Я домами занимаюсь давно, это вижу очень хорошо. У нас есть Некрасовский детский дом, который уже без меня идет много лет. И там... А начинал все тоже так же. Люди бесконечно вот один раз знаете как мы отвечаем за тех, кого приручили, да, и кому отдали свое тепло. Это работает, я думаю, даже больше на тех, кто приносит туда. Так вот что дальше произошло. Мой помощник значит, говорит, ну у нас единственное есть только гребли, ну хорошие, педагоги хороши. И мы тогда я говорю директору, давайте попробуем. Она говорит, вы с ума сошли, я посадю сразу потому что говорит я отвечаю за это, я говорю главное а там говорит вода безопасна, а дети то какие, говорит, понимаете угу. чего вы говорите? И Она согласилась, и мы с ней пошли, она одела жилет, мы с моими помощниками сели, пошли первый раз на лодке дракони с ней. И с этого раза стали постоянно заниматься. Стали на регате, который проводят на Волге и там участвуют из других регионов. Ребята стали приезжать. Mm -hmm. Наш этот вот педиатр-психиатр, она соединила, потому что она в Твери, и здесь все. Кстати, очень интересный момент. Нравственность и бедность, они живут вместе. Чаще, чем богатство и нравственность. Почему? Когда она первый раз туда приехала, она обследовала всех лежачих. И говорит, что ни одного нет пролежного. То есть, сестрички с небольшой заплатой, все их врали, понимаете? – Санитарки. – Самое главное там было. Люди любили их, этих детей. Может, Но, и вот проч, получилось все, в общем, неплохо. – Можно я задам вопрос, который я задаю всем абсолютно, кто дает нам интервью. У нас в стране более 60% симпатизируют Советскому Союзу, я же не говорю о проценте, который симпатизирует Сталина. Почему это происходит? – Я думаю, что у нас… У нас это, вот я думаю, у всех, и себя не разделяю, и близких своих тоже. Очень сильно развито такое вот, помните, мы говорили про Дагестан, закон есть закон, а жизнь есть жизнь. Я надеюсь, что мы все прошли определенные этапы, стали мудрее. И мне кажется, что сейчас самое главное, чтобы у нас было время и трезвый, такой вот расчетливый ум понимание что то, что мы можем требовать, Нужно еще и создавать в какой-то части каждому из нас. Я задам вам последний вопрос. Вы счастливы? Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Мне было очень интересно. И мне тоже. Спасибо. Спасибо. Это был проект коммерсанта 30 лет без СССР». Нашим гостем был Владимир Васильев. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо большое. Всего вам доброго. доброго. Всем доброго. А. Вы знаете, после Дистана вы первым дам со мной Спасибо огромное. Спасибо.